Я сегодня просто на скорую руку забежала в магазин Тикс Прай и была приятно удивлена, что для нас, садоводов и огородников, там появилось очень много новинок. И какие новиночки я купила сегодня, я хочу вам показать. Доброго вам просмотра. Если вам понравилось мое видео, маленькое, коротенькое, но полезное, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Задавайте вопросы, и я с удовольствием вам отвечу. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому! Давайте посмотрим, что я приобрела сегодня в магазине FixPrice. Я считаю, что мои покупочки сегодня очень удачные. Вот посмотрим, давайте на такой контейнер. Для чего я его взяла? Я хочу его использовать в качестве Делу пакетики. Я хочу использовать его в качестве теплички. Вот таким образом, если закрывать, вот видите, какой большой объем можно поставить, будут туда рассады в качестве теплички. Мне, мне показалось это неплохой идеей, и я решила взять. Так что, садоводы огородники, бегите, бегите, бегом, бегом, фикс прайс. Я как-то не очень часто захожу туда, но тем не менее, сегодня мой день считается удачным. Я очень люблю бегонии. И мне повезло. Посмотрите, какие а, хорошие а, сортовые бегонии. Это фембриата, белая вайс и фембриата красная. Достаточно неплохая здесь луковица, я посмотрела. Вот, бегония я уже... На сегодняшний день я из погреба своей бегонии достала. Это голландские сорта бегонии и они распасованы в Санкт-Петербурге. И вот такая оранжевая грандифлора. Все они высотой 30 сантиметров. Очень неплохой здесь клубень и в хорошем мягком грунте. Достаточно даже влажный грунт. Но я считаю, наверное, что это мне повезло, потому как... Они, видно не зали... Это не заряжавшийся товар. Если у вас есть, вы можете прийти и глянуть. Это находилось все среди семян. И я так очень на скорую руку тоже взяла, хотя все я уже, все, все у меня прикуплено. Вот взяла такой базилик. Но знаете, дело, дело конечно, в цене. Вот это 7.20 стоит. Всего 7 рублей 20 копеек. И осколку <соспалка> тоже красный этот э, снежный ковер, потому что. Это многолетняя трава, она стелится, очень небольшого ростечка, 20 сантиметров. Раскидаю я там, у меня есть куда раскидать. Из цвету все. Но меня поразили, конечно, удобрения, потому что вот фитоспорин. Мы всегда покупаем фитоспорин в порошке, а здесь он такой гелеобразный и достаточно много его. Посмотрите, мягкий такой, 27 рублей 50 копеек. А упаковка фи фитоспорина... В магазинах по реализации семян достаточно дорогие. А тут на 200 литров это очень много. 27 рублей 50 копеек это совсем, совсем, совсем, скажем, немного. И вот сейчас, когда посажена рассада, можно чуть-чуть подкормить его вот, биосил. Это регулятор роста. Неплохое удобрение такое. Но, знаете, цена-то какая? 10 рублей. 1 мл разводится согласно инструкции на, на достаточно большой объем вот для рассады как только рассада начинает проклевываться чтобы ей помочь регулятор роста ну прекрасно вот, в моем понятии и крепень я взяла вот чтобы рассада не перерастала подкормить вот, немножко регулятором роста и не дать ей вытянуться сейчас вот на этой неделе я буду сажать перец баклажаны и конечно буду пользоваться вот этим крепким. Я купила тоже за 10 рублей корнеслим, но это аналог корневина. Аналог корневина тоже стоит 10 рублей. Я взяла вот сейчас на пробу две, две упаковочки, по 4 грамма здесь. Я буду к черенковать пеларгонию и черенки буду в обязательном порядке припутривать. Таким образом размножать буду. Сейчас надо этой этим заняться, потому как уже в марте, в конце марта начнется цветение и вся пеларгония, особенно королевская пеларгония, которую я выписала по почте, она уже распустилась и я ее хочу несколько проредить и размножить. Такие неожиданные покупки меня очень обрадовали, так что у кого есть рядом магазин FixPrice прогуляйтесь и я думаю эти покупки вам очень понравятся, потому как они касаются всех посадок.